А, наш докладчик э, Колбин Устин Вячеславович, руководитель проектной группы ЗАО ЛТЕх СПБ. Его доклад называется Альтернативная энергетика от инжиниринговых центров к комплексному развитию регионов. Вот мы кампэк, чтобы сделать такой мостик. Я хотел сказать, что конгенерация, безусловно, очень красивое слово, но нам нужно быть очень осторожным, чтобы не было как с декабристами. Они подняли восстание, хотели, чтобы все проголосовали за Конституцию, но народ не знал, на самом деле, что такое Конституция, и думал, что это любовь к царе вот, Чтобы нас не повесили за когенерацию, нам нужно подходить к вопросу очень осторожно. Э, компания LTEC профессионально занимается созданием высокотехнологичных наукоемких производств, объектов э, научно-технического Научно-недренической инфраструктуры в России. В последнее время мы инициируем крупные проекты, которые связаны с высокими технологиями. И в частности, для нас исключительно интересна альтернативная генерация, альтернативные источники, возобновляемые источники энергии. Есть большая проблема. Проблема Показано на этом слайде, что население Российской Федерации исключительно неравномерно распределено. И критически важные с геополитической точки зрения регионы абсолютно пустые, там нет людей. Для того, чтобы поднять эти регионы, нужна какая-то деловая активность. Для деловой активности нужна энергетика. Как без малого 300 лет мы говорим о том, что вот та вот красная разная часть на карте нашей Родины, и ей как раз и будет перерастать Россия, это Сибирский федеральный округ. Все, что за Уралом, это, безусловно, территория обережающего развития колоссального потенциала роста. Но есть один нюанс, как минимум, один. это то, что при всем богатстве энергетического потенциала вопросы доставки, хранения и использования различных видов энергии там не решены совсем никак. На примере Дальневосточного федерального округа можно сказать, что... Я ...исключительно дорогостоящая энергия, которая доставлена к конечному потребителю. И ее форма, этой энергии, настолько древняя. То есть сжигается дизельное топливо, сжигается мазут, сжигается лес. И вот как вы видите, один киловатт дизельной электроэнергии стоит больше 30 рублей. Здесь э, следует заметить, что в Северном федеральном округе есть серьезные экономические игроки, которые не воспринимают энерготариф электрический больше, чем рубль за киловатт. То есть они разворачиваются и уходят. Масштаб проблемы виден здесь негруженным глазом. Чтобы решить это в масштабы страны, нужно собрать, как мы вот только что выяснили, все существующие технологии и на базе этих технологий предложить технологические решения. Потому что не патент решает э, проблему, и даже не технология решает проблему. Проблема решает стабильно работающие технологические Мы проанализировали существующие виды э, возобновляемой альтернативной энергетики. Сейчас я пытаюсь перевести. Не очень понимаю. Вот. И э, поняли, что существуют довольно хорошие технологии. И работа с биомассой, фитопалантоном. То есть я почитал из трех, иду, картиночки объясняю. Э, мы знаем, где находятся технологии работы с витроводорослями, водорослями, солнечной энергетикой, с энергетикой ветра волны, приливов, но опять же для того, чтобы на базе уже существующих технологий сделать технологические решения, которые можно применять или предлагать для промышленности, для того, чтобы на основе их были обеспечены проекты индустриальных парков комплексного развития территории в удаленных регионах или в необеспеченных энергодефицитных регионах. Нужно было найти место, где, собственно, потренироваться и довести это дело все до состояния товара, который можно продавать. Так получилось, что идеальным местом в репатриированной территории Крымского полуострова, она и исторически, и территориально, и климатически соответствует всем требованиям, которые нужны были для создания полигона восстанавливаемой энергии, она отвечает абсолютно всем нашим пожеланиям, пожалуй, только приливной энергии. Там очень сложно работать с ней. Весной этого года группа сотрудников десантировалась на Крымский полуостров, нашли уже существующий, но не до конца оформленный проект. Проект собрали до да, кучи, представили его в Министерство по делам Крыма и эконом-развития. И на базе этого проекта... Сейчас создаем и принимаем активное участие в создании индустриального парка Щелки. Наши, в общем, целенаправленные такие организованные действия позволили включить этот проект в федеральную целевую программу, потому что же бюджет чуть больше, чем полтора миллиарда рублей. Вот э, это первая ступенька к реализации той задумки, которая есть, это создать полигон для разработки конечных решений для конечных пользователей на основе когенерации на возобновляемых альтернативных источниках энергии. В составе этой части индустриального парка будет в первую очередь региональный центр инжиниринга, дегенеральный производственный кластер, где будут собраны все предприятия, которые позволяют пересплатить уже законченный комплект оборудования, технопарк, центр сертификации и присутствовательный образовательный центр, потому что Нужно учить работать с этим. Это довольно тонкая настройка, не сжигать мазут в топке. Ну, все очень довольно технологично получается. Вот это те основные направления, которые будут заложены в проект индустриального парка Щелкина и регионального центра инжиниринга, то есть солнце, ветер, био и система, которая позволяет входить в единую энергосистему страны, потому что это не очевидный факт как работать с, как тут было сказано, с нагрузками в сети, которые возникают из ниоткуда, внезапно, и с ними надо, с этими перепадами э, напряжения или потребности в энергетике, нужно как-то работать. На этом слайде показаны основные направления, по которым будет работать региональный джинбинговый центр. Компания «Элтех» Берет на себя роль системного интегратора как системного интегратора с точки зрения технологий, так и с точки зрения создания конечных решений. Потому что ну, в нашем опыте есть уже проекты, при которых мы брали существующую технологию, ее дорабатывали, чуть позже об этом скажу, и включали оптимально. То есть технология по состоянию на дату не гарантирует того, что будет оптимальный продукт нужно дорабатывать и подгонять конкретные решения по конкретному месту. Региональный центр и возобновляемых источников энергии он и будет заниматься аналитикой в первую очередь, а потом э, подбором конкретных решений по месту. Не обязательно это будет в Крыму это конкретное место для того комплекта оборудования, о котором мы говорим. Это может быть Якутия, прекрасная, солнечная хоть и очень холодная территория. Это может быть э, Камчатка, это может быть Таймыр и ямал автономный округ, в котором ветропотенциал на самом деле превосходит все а, потребности Российской Федерации на порядок. Если вы знаете самый мощный, самый большой, самый потенциальный источник возобновляемой энергии в ветер, который входит с учетом нашей а, широтной локации Российской Федерации, фронт позволяет генерировать до 15 тысяч гигаватт электрической энергии в переводе. То есть это фразы превосходят превосходит все энергопотребление, которое сейчас есть. Вопрос за малым. Надо это дело забрать. Вот как из ветра сделать электроэнергию – это большая научно-техническая задача. Региональный центр инжиниринга, он будет способствовать в частности решению этой задачи. В конечном виде э, продукт может быть э, представлен как в коробочном, так и в некоробочном исполнении, когда, допустим, для Горного Алтая или для дальнего участка в Сибири и Дальнего Востока мы предлагаем по месту конкретное решение, которое будет сочетать в себе и солнце, и ветер, и, возможно, там дизель-генератор какой-то, и био-реактор. Ну, все это будет опираться по... В конкретной э, ситуации есть понимание как работают с энергией приливов с энергией волны но наши компетенции на самом деле больше всего на сегодняшний день распространяется на солнечную и ветровую энергию несколько лет назад в швейцарии была куплена технология компании великом привезена в россию для доработки этой технологии до конечного промышленного там, товарного вида был создан в Петербурге центрночной технологии при физико-техническом институте Минеев. И на сегодняшний день эта субоптимальная технология ублюдает в Швейцарии представляет в себя э, технологическое решение, на базе которого строится завод в Новович-Поцарский, компания тем, там является подрядчиком. И в конечном итоге будут предлагаться комплекты солнечных батарей, которые по соотношению цена-качества очень и очень конкурентоспособны. Тоннокопленочные фотовольтаические элементы, они э, интересны тем, что если у вас нет ограничений по площади, заборы солнечной энергии, то они могут считаться самыми оптимальными. То есть если вы можете этими панелями замастить Гектара территории, то себестоимость киловатта у вас будет самая низкая. Если же у вас есть ограничения по площади, то существуют другие технологические решения, такие как моно или поликристаллические кремниевые пластины. Сейчас этот сегмент полностью э, находится в, в руках китайских производителей. В России, мы знаем, есть несколько не очень удачных проектов создания и производства э, моно- и кремния, в том числе для фотовольтаики. В общем, пока такая ситуация ожидания. Тем не менее, у нас есть еще одно, скажем так, следующий уровень развития этой технологии. Это технология забора э, энергии Солнца на основе гидроструктуры, Это то, на чем получил расслабленный шофьоров и нобелевской премии ну, в частности эта технология до сегодняшнего дня использовалась только исключительно для нужд космоса потому что она дает э, потрясающий кпд То есть, до 40 процентов у нас идет э, кпд забора солнечной энергии но на сегодняшний день э, фотоэлектрические преобразователи на элементах группы А3 и В5 это арсенал галия пасфит и там, прочие такие довольно неходовые, скажем так, элементы это довольно дорогое удовольствие тем не менее, если совместить а, гидроструктурные ФЭБы и определенную оптику и определенные системы наведения которые уже на самом деле доступны на рынке, как в виде потребительских товаров мы получаем сравнительно дешевые, но исключительно с точки зрения КПД и цены а, за киловатт установленной мощности, технологические решения. Вот а, на сегодняшний день обсуждается создание, проект создания крупного производства а, не, не, не кремниевой а электроники, то есть на аксимидегале большого производства футы или электрических преобразовать. Геотермальная энергетика, да, нам всем знакомы Исландия и Курильские острова, где все это идет из-под земли, но тем не менее, если немножечко закопаться в скважину, там, 200-300 метров, геотермальная энергетика может работать и в Центральной России тоже. То есть это чуть более сложный тепловой насос, вопрос только в целом бурении. Например, есть зоны, где не так глубоко нужно булиться, чтобы эффективность теплового насоса, скупка геотермена, термальная, она была сопоставима, или даже выигрышная относительно существующей госпитной электричественной энергии. Каждое такое технологическое направление, оно связано с нюансами. Эти нюансы решаются в рамках Или и предполагается, что будут решаться в рамках технологического хаба, и, в Петербурге при активном участии компании тех куда будут включены, и каждый день подключаются все новые и новые участники, а в первую очередь научные коллективы, вузы, отдельные исследовательские группы, к которым мы будем обращаться за решением конкретно научно-технических задач, чтобы потом в дальнейшем их опробовать в региональном инженерном центре. Вот, собственно, цепочка создания стоимости я вам показываю. Ну, вот это рассказ о том, что геотермальная энергетика в России существует. Есть где брать примеры, есть что анализировать но еще раз еще раз говорю, что это не основная из альтернативных -за или заправляемых источников энергии, это не самое главное, что есть в России. Малая гидроэнергетика. Тоже исключительно важное направление. Единственное, что здесь нужно понимать, что существует технологическая платформа по возобновляемым источникам энергии. Она полностью зачинена, или скажем так, контролируется компанией РусГидро. Соответственно нас шансов там чуть меньше, чем в любом другом месте. И гидроэнергетика – это не то, где мы являемся большими специалистами. Лучше обратиться на прямой груз гидро, если вы там будете услышаны, безусловно, безусловно, свой вопрос. Ветроэнергетика – это вот то самое интересное, ради чего, ну, в частности, создается индустриальный парк «Щокинг», потому что он находится на… 200 гектарах вокруг бывшей крымской атомной электростанции, которая заработала, проработала, даже не по-моему, не заработала ни дня, не работала. Но там исключительно удобное местоположение для исследований в области ветроэнергетики, потому что создается стабильный ветровой поток, идущий с Азовского моря и переходящий через эту зону в, в крымские степи. То есть там круглогодичный стабильный ветровой поток. Сейчас там стоит ветропарк на месте первой советской геостанции. Все это работает, но совсем нужно следить из 20 э, или 30 ветряков, которые там были когда-то установлены, работают полтора или два. В общем, там. все довольно сложно. Мы надеемся на продолжение в этих разных экономических, там, геополитических условиях э, контактов и совместных проектов с иностранными нашими партнерами, потому что ветроэнергетики ветроэнергетике сейчас основная битва идет за решение максимальной, скажем так, оптимально высокой мощности генератора, стоящего на одном штоке. Вне зависимости от того вертикального или горизонтального измещения, сейчас люди стараются сделать генератор мощностью от 8 до 10 мегаватт. И это будет как раз тот оптимальный уровень, который с точки зрения сфакутных затрат, то есть создание, установка и поддержание его в рабочем состоянии, будет для мира оптимальным. На сегодняшний день замечен только один единственный проект, который выходит на 5 мегаватт. Это испанская компания Гамеза, которая с гердромом вместе работает и делает большие ветропарки. Не немцы, а именно испанцы вышли на уровень 5 мегаватт но вот целевая зона – это 10-8, 10, 10 мегаватт для ветряка. Это разговор о нашем технологическом партнерстве с участниками технологического хаба. В первую очередь – это физико-технический институт МИОФ, ВТ, ПИТМО, Петербургский политех, Большой университет, и от московских вузов с которым мы постоянно контактируем и очень-очень успешно работаем по созданию региональных инженерных центров, куда вплетаем, соответственно, участников, которые находятся в том регионе, в Дагестан, там, соответственно, будут Махачкалинский университет, Дагестанский университет и Табурский государственный университет. Сейчас идет активная работа на Уральском федеральным университетом с Южноуральским университетом, да. Мы много чего знаем, но стараемся все это дело объединить для общей пользы в рамках какого-то одного магистрального проекта. Вот это зарисовка по поводу важности локализации производства. Ну и это конкретный пример того, что кроме лаборатории тромбоприночных технологий, мы были активными участниками создания лаборатории безъемных батареек, тоже это такой научно-внедренческий элемент инфраструктуры. Физтехия создана эта лаборатория, на которой, в рамках которой можно обкатывать новые составы которые анодные позволяющие в разных условиях получать оптимальный результат. То есть батарейка должна дольше держать, или работать при минус 40-минус 60, все эти вопросы решаются по техническому заданию в рамках вот лаборатории, которую построили. А следующим шагом становится создание производства. Вот мы только что говорили о том, что нужно создавать конкретное устройство для использования подключения. Альтернативные генерации, там, генерации на альтернативных источниках энергии заглавляет. Вот центральное звено этой схемы, это устройство BANS, которое сделано по технологии компании NRZ, с которым мы работаем, которое позволяет накапливать до 100 кВт мощности, которую вы в дальнейшем можете использовать. Простой пример, если у вас есть дачный участок, и там на столбе осталось только 2 кВт, потому что все разобрали, вы на это тащим часто приезжаете два, на два дня в неделю, то за остальные пять устройство Барс позволяет накопить, чтобы вы приехали устроили хорошую вечеринку или поработали там с, со всем электрооборудованием, которое вам нужно. То есть на рынке для конечного потребителя такие устройства будут в высшей степени востребованы. Но самый большой плюс этого устройства в том, что оно позволяет подключаться к то есть там, в рамках этого устройства решил вопрос обратного перетока электрической энергии. Это то, против чего всегда были э сетевые компании. Потому что обратный переток бывает абсолютно все оборудован. Вот Есть техническое решение. А здесь история как раз э Солнечную батарею на Арсениде Галлия и абсолютно оригинальном э, решении на линзах Френеля, которое позволяет фокусировать солнечный поток на площади там, одна копейка, вот такое сравнимое, потому что сама подложка из Арсениды не исключительно дорогая. И она используется, как правило, на гелиоконцентраторах, когда существует огромное зеркальное поле, посреди поля стоит башня, в эту башню направляется свет. Вот, чтобы не делать э, солнечных электростанций в виде концентраторов таких, можно сделать в виде концентраторов, когда матрично концентрируется маленький пучок солнечной энергии, но попадает на исключительно маленькую площадку из галия и Галии, и оттуда забирается до 40% КПД. В общем, это с технологической точки зрения оригинальное решение, а с точки зрения рынка исключительно выгодно, потому что ты не заплатишь те зумные деньги, которые космос может заплатить за аналогичные решение. Степан Вячеславович, я хотел чтобы у нас осталось время еще на вопросы. Вот. Я готов. готов. Вы как раз уже закончили. Да. Да, очень интересный доклад, очень многогранный. А, есть ли вопросы в зале? А, да, да, пожалуйста. У вас прозвучала очень эстемитичная. Да. Евгений Махачкала. И у вас прозвучала очень цифра 5 рублей за киловатт час от солнечного электрогенератора. Какое время эксплуатации его вы заложили в этот расчет? Время работы 10-20 лет. Потому что от этого зависит реальная цена. Ну, киловатт реальная цена киловатт-часа не зависит от этого, от этого зависит окупаемость. окупаемость завис. То есть вы без окупаемости называете? Нет, да? но ну, есть затратная часть, есть доходная часть. Мы сейчас говорим о том, что 5 рублей за киловатт, оно не связано с тем количеством времени, которое вы используете. Оно просто окупит эту панель, быстрее, чем срок службы этой панели. Таких расчетов конкретно не производилось, потому что это нужно считать по месту Солнца, э, энергия Солнца определяется в зависимости от широты долготы, степени э, освещения э, прозрачности и, атмосферы. Это и это все рассчитывается как раз тем же центром, ради чего, собственно, мы это и создаем. И я вот считал для Дагестана дешевле 20 рублей за киловатт-час при современной цене на на кристаллические солнечные генераторы не получается. Вот, менее полгода назад был заключен расчет для Кипра. Примерно та же широта. Приходите признать, что да, мы выше, примерно на те же параметры. То есть 18-20 мы знаем, как работает компания Daxi, которая предлагает прекрасное решение, совмещенное с гелиоконцентратором. То есть не просто фотовольтаическая панель, но еще и за тепловую энергию Солнца. Очень такая востребованная новация. Mm -hmm. mm -hmm. еще, насколько я понял из вашего доклада, вы эту цену установили все-таки на 2020 год, если не ошибаюсь. То есть то есть, есть некий ориентир удушевления солнечной энергии. Все очень сильно зависит от объемов. У нас здесь напрямую работает экономика масштаба. Если у нас есть большое производство, то, соответственно, стоимость и окупаемость у нас будет. Вот, как раз экономика масштаба, в этом вопрос. А у вас была такая интересная схема с, с, с центральным, скажем так, кавычках, агрегатом БАРС, да, который аккумулирует электроэнергию. А, вопрос мы предложим себе продать эту систему. Но а, есть ли на сегодняшний день экономический смысл, или это только вот соседям показать и сказать... Я не могу ответить и... на этот вопрос по объективным причинам, потому что по состоянию на дату компания-изготовитель не объявила цену этого устройства. А, потому что, в принципе, полгода назад я как раз был модератором на конференциях, да, на энергетическом форуме, и там была компания которая поставляла подобное устройство, дизель-генератор, устройство для аккумулирующей электроэнергии и, как ни странно, солнечная электроэнергетика, Но а, а, они устанавливают эти вещи в, в тюрьме, а, на месторождениях, в том числе, там, где просто альтернативы другой нет. Поэтому там не стоит вопрос стационаристов. Ну, а вот а, у вас а, а, да. да, мы ориентируем... То есть вот тот проект, о котором шла речь в контексте устройства, устройства партии, они ориентируются на масс-маркет, на широкого потребителя, на семьи, домовладения, и на мелких предпринимателей. По поводу примера, я вам могу сказать, что с гарантией 99% решения было на щелочных аккумуляторах. И если вы посчитаете совокупные издержки владения всей этой системы, то ну, это подвижничество. То есть это могут все позвольствия, да, да. которые все равно. Есть еще вопросы? Спасибо, Спасибо большое. 30. Я считаю, что у нас круглый стол удался.